Геш, ну-ка. Мы нашли причину, почему он не валялся на, на тех простынях, потому что они электролизовали ему шкурку. О, -о, О! Нет. На этих тоже кайный шанс. Эй! Ну что такое? Сегодня не валятельное настроение, да? Масечка. Масечка, ну ты что загрузил? По-моему, он спать хочет. Ну ладно, ну спи тогда на свежем белье. Для тебя же старались.